зрители которые заметили что мои шутки сбываются присылают такие письма напишите хоть что-нибудь хорошее может быть сбудется я попытался мне ничего не вышло так и называется это эссе ну так меня называют некоторые предсказамус Прежде всего, звезды на небе показывают, что в недалеком будущем, вы знаете, все будет не так плохо. Во многих городах прекратятся перебои с электричеством, так как в этих городах электричество отключат. В Во Володьевостоке будет работать круглосуточно, но только в июле. Экономисты выдвинут теорию, как Россию сделать равномерно богатой страной. Лето надо всего лишь богатость равномерно расселить по России. Бедных страны выгнать. Экстрасенсы по-прежнему будут удачно лечить здоровых. Просто молодцы. Экстрасенсы освоил новый вид лечения удаление зубов по фотографии снятия судимости по фотороботов. Зато в рамках борьбы с курением Минстрах предупреждает, будет налажен выпуск сигарет с пониженным содержанием сигарет с пачки. Лекарства принесут пользу только тем, кто их продаст. Депутаты Госдумы выступят с благотворительной акцией. Всем пенсионерам предоставят бесплатный проезд в транспорте с двух до четырех ночи. Будет наращивать валовую продукцию нашей тепловая промышленность. Все два завода. А именно завод по переработке мусора и завод по переработке отходов мусора завода по переработке мусора. Произойдут наконец двиги в отечественного машиностроения. В Сирпуховской завод создать 10-местный лимузин на базе автомобиля АК, Причем тех же размеров. Культура нас ожидает немало ярких событий. С шумом пройдет новый российский кинофестиваль. Главный приз будет присужден отечественной комедии о том, как четверо соседей на 27 часов застряли в лифте. Вы, ты серьезно, ни за что. Каждый день я пью вуменарсофектину, фектину и инулину. Он естественным путем восстанавливает полезные микроорганизмы кишечника и улучшает мои пищеварение. Вуменарс для жизни по максимуму. счастье счастья сключается чаще. Вот этот закатывает мне из за изжогу. не дави на меня. Ногой ну, и нарушение пищеварения. Стоп, стоп! Гивиском двойное действие помогает решить две проблемы, устранить их, лишившись при этом всего. И халофайбер — две ткани, которые. Э ты знаешь, она на земле, Дубай. Шипурин последний. Здесь величайший рекомендовал тренерам как бы избежать экспериментов и напротив обращать внимание кто победит. Побежит. Победить может быть оговорка должна быть тему на втором и третьем этапах. Так что команда показывает свои бойцовские качества в чем уверен не только Александр Сихонов, но и сами спортсмены и тренеры. В данном случае подопечные Николая Лопукова и Сергея Коновалова. Это наставники нашей мужской сборной. Еще раз отмечаем, что команда делает Максимум, что мы видели во время женской гонки. Люди стараются, и понятно, что-то не получалось, как у Турберген в начале сезона. Посмотрите, насколько она разобрана, особенно на гневых рубежах, да и ходом тоже не быстра. Так что, биатлонные страсти продолжаются. Напоминаю, что рождественскую гонку в конце декабря мы вам покажем. Там в эфир выйдет наша биатлонная программа не забывайте о выборах лучшего спортсмена года 31 числа. По вот традиции прямой эфир на нашем телеканале. Итак, отрезок 3,5. Преимущество Бни Аспарима. Thank you. Здесь же, кстати, удачно очень стартовал не только Шипулин, с 10-го места на 4-е перешел, но еще и Ландер Тингер, 14-го на 18 очень качественно отработал на огневом рубеже, 4 километра, 100 метров прошел все уверенно. 46 секунд было отставание, и сейчас по-прежнему 46,7. Шем Шемхотер Шипулин, 48, проигрывает. Шипулина и было 48 секунда, а это значит, что в одни ноги работает Антон и Йохане. Уже нужно привыкать, что в элите не только Димбе, но 2. Поглядим, что на первом огневом рубеже Иван Череза отработал на 0. 9 позиций отыграл. Идет в 39-м минуту 58 пройдет. Что он был приятно удивлен, как французы начали вдруг разбираться в Биатлоне. И то же самое отметила Сирина Гаспарин. не показали здесь на спуске. Вот только-только петелечку делают соперники Йоханнеса, который между тем замахивается. Но круг это 20 с небольшим секундом все одно продолжит лидировать. сказать, если будет один пробок, в итоге один пробок и получается. И это, кроме второй сезон работает у Михаила на наставника. Как четыре года назад 17-й 7 позиций Компемансеев отыграл. Но вот приятно, когда, собственно, вся та большая команда, которая здесь и со стороны Министерства спорта Союза Биатлонистов России делает работу. И видна мощь в нашей сервис-бригаде. Сегодня Един-Вторых благодарила сервисеров и по-прежнему Александр Воронин, который отвечает за работу сервис-бригады, плюс знаменитые богатыри Колосков Шашкины Короселев. Уверенно трудятся вместе с коллегами из ближнего и заднего зарубежья и, собственно, вот если анализировать работу лыж, то в целом, ну, может быть какие-то нюансы, но в целом никаких претензий у команды, у руководства к нашей сервис пригаде нет, и это прекрасно. Навязывает борьбу команда сейчас Логинов Кругом 21-й. Четыре позиции утерял. Минута 0-1. Отставание. Черезов стреляет на 0. Отыграл 13 метров. Идет 35-м. Минута 33. отставание, И мы сейчас ждем, когда к очередному отрезку подойдут спортсмены. И уже гораздо меньшим является отставание группы, которая работает за Йоханнесом Бёрдс. У Мини-Бео есть все шансы, чтобы стать Максой с точки зрения борьбы не только со своим братом за титулами, но и со всеми, всеми остальными. Вот уже видят, видят, Бео появились. Быстроногие ласточки, которые идут очень уверен, Это пятерка на ваших экранах. Третьим идет в этой группе Антон Шипулин. Смотрим. 21 секунда. Сейчас, кстати, отмечаем, что лекарь Шипулем, Ланди, Лавелун и Беркин данный отрезок прошли медленнее. Минуту 0-1, только 18-м идет. Что с фуркадом? Фуркад промахивается, проигрывает. Интересный расклад. Отрезок 6,6 но Марсен все же не в форме. И то же самое он показывал в прошлом сезоне, волнообразная подготовка, но понятно, что если смотреть за тем, что мы видим в общем зачете, Курка Мира, там Буркат имеет 282 балла, выигрывает Супер Куэдра вторая позиция, у Сенса третья, у Устюгова четвертая. Дальше. Линстр, Бьерн, Дален, Пьерн, Беатрик, Бергер, внизу, Малышка идет, один сампион, рядышком, у него самых 13, старший, у Лестер, 24 секунды. Лестер Мезодиче Шипулев, Лондерзингер, Лебелунд и Бергер. Плотная норвежская группа, как мы видим, второй состав. Очень хочет побороться за место под сочинским ласковым олимпийским солнышком. Следующий этап Кубка мира пройдет в Нобелопии без привычных эстафет. Очень компактным будет этап. Три гонки, ну точнее, шесть гонок в три дня, 3, 4, 5 января. Припастьют но ну, уже эстафеты потом. Рухолдин, Кантерсельва. Нужно накатывать олимпийские составы и на... на... но в данном случае не утерпел навязывает борьбу выходит вперед в этой группе преследователей 25 секунд выигрывает Бео у тех кто за ним у Малышки Гараничева они 13-49 у Логинова минуту Логинов 17 как проигрывает минуту 0-1, ждет 26-й, минута 0-9, от лидера через 30. 5 А сейчас не Ну а вы что скажете о готовности витарей? Вот он в поле хороший, в опросе курс. На телеканале «Россия-2». Спортмастер, спонсор трансляции «Кубка мира по диагону». Спортмастер, с удовольствием вместе. Увидеть имбарки в до 30%. Чаще в деталях. Нокие истории очень легко делиться впечатлениями. Сники яркие четкие. Камера 20 минут Невозможно не улюбиться. Нокие люди 15-20 впечатляет размерами, удивляет возможностями. Okay. и дневники путешествий. Прокладывайте свой мастерство. Страна.ру, там, где прошли мы. Стойка и третий огневой рубеж Йоханас Бе признавшими нашими очами. Отвечаю еще раз, что он не стабилен на стойке в нынешнем сезоне. Малышка, и Гараничев, Евгений молодец! Бурк мажет, Малышка последний выстрел, точен, Лестер, 30 секунд отставания, Курка попадает, Вегер, Линк в 3-м 3 идет, Петье и Бео, Французы не выдерживают давление, равных тем, Шипулин 4-й, Кругом, Гараничев шестой. Вы посмотрите, как интересно! Перемещается на шестую позицию Шипулин, четвертый, вместе с тремом они идут, преследуя. Итак, Бео, вырос снова преимущество Йоханнеса. У Ирика Лестера выигрывает, как мы видим, 31 секунду, почти 32. Линдском плюс 42, плюс 48 Шипулин, плюс плюс 49. Гараничев плюс 49. Какой же Моряк, потому что... Такой такой шесть три рубежа пройти, стать шестым это здорово, но еще одна, еще одна стрельба. гораздо много занимает психологом сборной команды. Главное, чтобы это шило было строку. Малышка, два рубежа, последующих на ноль после ошибки. Если у нас выпадет 1-1-0. На 14 месте минута 04. Логинов 0-1-0. На 16-й позиции минута 0-7. Давай. Волков 25-й. Один промах сейчас Алексей допустил. Минуту 29 Черезов. Молодец. Почти 20 мест. Отыграл Тюмени. И минуту 36 проигрывает Ваня. Идет 29-м. Четвертый круг. Всем внимание на Рика Лестера, 20-летнего спортсмена из Беркупа, готовящегося к своей первой Олимпиаде и трудные юниорские годы, никак не мог попасть в команду, но уже призер чемпионата мира и в нынешнем сезоне, кстати, начинал он не туром, десятки был два раза, в Вестерсуге в индивидуальной гонке, десятый в спринте, седьмым, затем провал в Коппельцене, но здесь непосредственно на французской земле после своего веса блестяще пройденного этапа в эстапете девятое место в спринте плюс стрельба на 0 не совсем финишный группу у Лестера получился но на этого человека делают немцы несомненную ставку он мудреет на глазах 34 секунды сейчас отставание а это значит что Бео идет мощнее. вот этот отрезок снова Бео выиграл у Лестера 42 секунды проигрыш Давай уходит выходит на пятое место. Шипулин на шестой, малышка идет 9 Шипулин 52, Гаранчев 54, Пуир 10, 52 и 53. Так, Гараничев отыгравший 18 позиций. Шипулин 4 места. Отыграв малышка напротив, оброшен на девятое место четвертой стартовой позиции. Логин от 15 минуты 09. Хорошо идет команда. Что-то будет на стрельбе. Еще один впечатляющий бросок. На встречу. расширен расширенно Так Харлс совершил Карль Первым. 27 места он переместился на восьмой. Это с одним промоком. Два промаха у у малышка. последний выстрел. промахивается. А может морале. Шипулин. Молодец, Антон. Итак, Вегер, Шипулин, вокруг. залез. Выиграл у Малышка. среди наших сохраняет шансы. Но Логинов -корсей. Логинов его пустил. Гараничев прошел складной Логинов Гараничев. на 7. Они будут сражаться все же. Там 10 секунд. Между той группой, где Вегер Плюс еще 5 чем Команда будет сегодня высоко. 16-е место у малышка. Четвертая позиция отброшен пониже Дима. Минута 21 отставание российского спортсмена. Ну вот сейчас мы видели этот жест. Молодой, но такой не ранний. Йоханес Беоэспен. Доволен невероятно. Тренер норвежской сборной. Вы посмотрите, как за Лассом Бергером и его викторией. Свои блестящие результаты показывает Йоханнес Бёг, в то время как основная норвежская команда, вот эта четверка, которая сюда не приехала, призовые места имеет, но победы-то пока нет, они в руках. Ларса Бергера, вспомним Хохтельсен, и Йоханнеса Бёг, здесь в Лёгран Пятый круг. Посмотрим, какие шансы будут сейчас у Антона Шипулина. 15 секунд отделяют его и Бенджамина Вегера от Лестера будет бороться за медаль Антон Вегер в нынешнем сезоне. Он стартовал 11-м, 24-летний швейцарский спортсмен, 41-й только в общем зачете, ничего выдающегося не показал на этапах, которые были, но на 0 стрелял в спринте 11-й, это показать. Показали Знаете все. Эссер и Хок Сильсон, ничего впечатляющего. Пустыне 60-го места в принципе поднялся на 26-й. Он, очень в общем, контактных гонках очень неплох. Лестер появляется. А там-то посмотрите. Вегер, Шипулин и Бергман. Бергман, который имеет опыт победы над российским спортсменом. Но Антон, фактически, если говорить, шансы Антона должны быть предпочтительнее, чем шансы его соперников на рывок к третьему месту. Пока за Бергманом. Бергман понятно, намного старше Шипулина. Переживает вторую молодость выглядит как бильярдный шарик Шведский спортсмен Тяжело приходится Вегеру Плюс ко всему еще лыжи работают Не так здорово, как у конкурентов Как видно Шипулин сейчас Все пока делает правильно Карауле ждет своего шанса Давайте смотреть, что дальше а Дальше это пятый круг И мы видим, что Минута 06, Гаранчев 7 минута 11. Логинов молодец, собрался снова за стрельбой. Гаранчев, один промах у того и у другого. По такой гонке классный результат. С учетом победы в эстафете. Шипулин, но Вегер не сдается тоже в этой группе. Бергман идет вперед и тратит силы. Тратит силы с каждым отталкиванием. Близко довольно-таки они к Лестеру подобрались. Смотрит, хватит вести у немца, но идет он достаточно неплохо. И тут мы видим, как работает, работает за этой группой Логина, Стараясь не отстать и бороться за топ-6 сегодняшней гонки. Логина в 6 секундах от Вегера. И от Шибулина в шести с небольшим. Александр просто молодец. На лучший результат идет в нынешнем сезоне. Но Юхан избьет тем временем. Идет очень легко и свободно. Готовит снова принимать поздравления с победой. для российской сборной, что практически все россияне, кроме Малышка, свои позиции здорово улучшили. Снова один раз ошибся на огневом рубеже Антон Шипурец. То же самое сделал кстати, победитель сегодняшней гонки Йоханес Бео. Вы представляете, насколько он продвинется сейчас? В общем зачете Кубка Мира он и так-то выиграл у Тария Бе мини бео 13 место до начала сегодняшней гонки. Просто какой-то феномен. И посмотрите, насколько обостряется борьба за место в олимпийской команде Норвегии. С учетом того, что и Бергер тут, и Лабелун. В общем, есть те люди, которые могут побеждать. Эстен Кристиансен. Вот тот человек, который готовил к сезону спортсмена. Наставник Йоханнес Био. Достававшего сегодня на первом месте. Александр Логинов 11 мест отыграл Саратовский спортсмен с одним промахом сегодня финишировал В 51-м это лучший результат в нынешнем сезоне Атлета, который попал в топ-6 Евгений Гараничев девятое место И мы тоже наблюдаем, что сегодня Едва ли не вся команда По лучшим результатам прошла В том числе и Алексей Волков это было очень сложно. И снова и снова мы наблюдаем все то, что происходит на трассе сейчас. Но я хочу сказать, что мы не сможем вам сейчас показать цветочную церемонию. Причина вполне себе уважительная. Дальше время спорта на России 2 будет продолжаться. Добро пожаловать в Швейцарию, в местечко Ленцерхайде, где у нас продолжается Тур Дэппи. Сегодня четвертая гонка из семи для мужчин и четвертая же для женщин. Ну и у нас а по традиции наконец-то уже начинаются дистанционные гонки. Мужчины побегут 15 километров, это мастер классическим ходом. Ну а участников уже поговорим после короткой рекламы. могильный Конечно, если уже приняли Все средства хороши, если принять Дорогие друзья, подоброй эготрадиции мы дарим вам новогодние суперцены праздничную рассрочку без переплаты и скидку по обещанию в новом году. Замогарками? Но к нам! Планшет АСУС с четырех ядерным процессором и PHD-экраном всего за 750 рублей в месяц. Праздники в эндотрадициях. Как вы видите, порогу понравятся наши подарки. Я знаю, я его не встречал. Мать, он настоящий. настоящий. <свеч> а, <девушка. свеч> Оцените динамические качества и экономичность. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья! Мы приглашаем вас в Ленцерхайде. Это известный горнолыжный курорт Швейцарии, где в первый день нового 2014 года продолжается тур-дески. Наконец-то есть снег в Европе. К сожалению, вот не было этого самого снега ни в Италии. На последнем перед тур -де ски этапе Кубка Мира в Осиаго не было, по большому счету, снега и в Оберхофе. Даже на как гонки не было похожих соревнования. Скорее, это была борьба спортсменов с дистанцией трассы. Но здесь, в Швейцарии, все очень хорошо в этом плане. Организаторы молодцы, они постарались. Трасса есть, она жесткая, есть снег. Поэтому, конечно, сегодня нас ждут с вами яркие гонки. Ну, а мы, прежде чем, наверное, начать говорить о том, кто сегодня будет выступать, кто у кого какие шансы. Надо сказать о том, что у нас сейчас лидирует а пока в тур в общем, зачете канадец Алекс Харви. Это... Могла бы быть сенсация, но так уж сложилось, что и в Оверхопе, и здесь, в Энтерсайде, показывали только спринтовские соревнования. Как вы понимаете, спринт это спринты, и а, дистанционщики на, на них, на этих дисциплинах, на этих дистанциях не могли показать весь свой максимум. Но сегодня... Стали сейчас текущий лидер Турдоски, но сегодня все ребята уже готовы и готовы прежде всего к длинной гонке, ну и наоборот здесь будут, может быть, определенные проблемы, потому что у некоторых лидеров есть проблемы с физической формой, у других лидеров. А вот и Александр Лесков, кстати, действующий победитель Турдоски прошлого сезона уже в 2013 года. Ну и все меньше и меньше секунд остается до старта этой гонки 15 километров. Масстарт классическим ходом. Лидер Алекс Харви. Но не он, конечно, здесь будет главным фаворитом. Это Мартин, Йонс Руд Сумбилл и Петр Нортов. Два норвежца, которые преследуют буквально по пятам Алекса Харви. В общем, зачете Ну и здесь же Гали Хальфбартон. Но на Кали шведский лыжник. От него здесь вряд ли стоит взять каких-то серьезных результатов. Все-таки он а, больше принтер, чем дистанционщик. И об этом забывать не стоит. Но прежде чем говорить о том, что здесь она с вами ждет Давайте вспомним, что было в обер В обер была действительно самая настоящая паника. Все спортсмены очень критиковали организаторов этого этапа, давили даже на Международную федерацию лыжного спорта, потому что все все там было очень-очень плохо. Снежная каша, грязь, снега практически нет, там небольшая совсем тропку буквально, и... Ничего не могли сделать, только полтора километра круг был проложен, а на больше не хватило ни средств, ни сил, ни снега, что самое главное. Но здесь, в Швейцарии, а, тоже были проблемы, правда, со снегом, а еще несколько дней назад, но а, обильный снегопад прошел, и перед стартом этапа в Кайда все-таки успели подготовить трассу соответствующим образом. А, кроме Александра Мискова, у нас с вами здесь будет на хорошие результаты. Мы надеемся, конечно, претендовать. Илья Черноусов, он под девятым номером, а в двух и сейчас также находится. Ну, это мат-старт на первых э, кузах, на первых отсечках, конечно, будет очень жуткая дня, очень похожая на спринт, но и много очень участников здесь, в турбиски. 104 человека заявлено на эту гонку на 15 метровую -мм дистанцию. Пожалуй, рекордное пока количество участников, но и а, не забывайте, правда, что нет а, многих Сейчас высоко в горах, что-то восстанавливается от травм. Я прежде всего говорил о местном любимце, о Гарио-Колонии, который восстановился вроде бы от травмы. Если вы помните, в ноябре у него была очень а, серьезная травма, повредил им голеностоп, святки, а, порвал на а, право по моему ноге, но и... Пришлось ему пропустить и Курдески. Сейчас он только-только набирает форму, много тренируется. Ну и вот надеемся, что уже в январе на этапе мира в Польше появится. Ну и там уже до Сочи, не так и далеко, поэтому Дарьо Колония, несмотря на то, что здесь, в Вицарии, его очень любят, его здесь очень ждали, он, к сожалению, для местных болельщиков не выступает. Но, правда, есть у него брат, младший брат Джанут из Карлы Колонии, который, в принципе... Могут здесь тоже хорошо себя показать, но а, в мас и а, младшего колонии тоже не будет. В любом случае, швейцарская команда тут есть заговорным болельщиком, а, конечно, переживать. Ну, а мы с вами будем а, наблюдать за и россиянами, за ее черноусовым Александром Левковым, Евгением Беловым, который, кстати говоря, под 14 номером он тоже в самом начале Клинтона а, сейчас находится. Ну и а, видимо, что здесь великолепные, конечно, пейзажи, великолепная погода. Плюс 3 градуса выше нуля. Это очень хорошая такая стыжная погода. Трасса идеальная сейчас с точки зрения скольжения. Ну и видим, как в охотку работают спортсмены. Наконец-то все это завершилось. Кошмар оберкопа и кошмар от Круг мужской здесь длиной 3,6 километра. 4 круга пройдут парни. Ну и там еще будет выход на стадион на примерно 630 метров. Так что вот и получается такая дистанция, 15-километровая гонка. На самом деле трасса не очень сложная. Здесь есть один а, сложный подъем, а, Тибун, а, пожалуй, ну, и а, переказ высота, всего лишь 55 метров примерно. А, так что, а, сами понимаете, все это а, преодолевается без каких-то серьезных проблем. Пока у нас норвежцы, пока норвежцы вот у нас идут очень неплохо, но не те, от которых мы ждали а, таких великолепных, что ли, результатов, Спинкрок и а, Калле Хальварса на а, первой ответстве а, в а, 4 лидеров дальше. Уже а, Гидрик Сенс это подсоединился да, и а, начал также свою атаку, но норвежцы не были совсем довольны своим выступлением а в и там у того же Нортуга лыжи совсем не ехали, но, да, мы сделаем, конечно, вступно на погоду, но, тем не менее, если Нортуг говорит об этом, то есть, значит, какие-то проблемы, но и самая главная проблема Нортуга, это не самая хорошая его вот, физическая форма. Если вы помните, то летом он перенес тяжелое вирусное заболевание, которое его выгнуло надолго и скрыли почти всю председательную он пропустил это, олимпийскую, олимпийскую, да, что очень важно. Ну и так получилось, что какие-то проблемы вот, у него, эти со здоровьем ему помешали, по крайней мере, на стартовых этапах турбуски. А между прочим, Нортук это самый мощный финишер в пилетоне. Ну и Нортук это в спринтерском зачете прошлогодний победитель Турбиски как раз. Есть еще Александр Слитков, который в прошлом году великолепно провел здесь э, всю моборневку. Я напомню, что у нас в этом году 7 гонок у мужчин и 7 гонок у женщин. Но ведь это первая дистанционная гонка вот э, в этом сезоне. В сезоне 2013-2014 в а, а, Что касается следующего этапа, то уже буквально завтра в Италию будут переезжать э, спортсмены. Не такие большие расстояния в Европе. Вот если брать, например, тот же Оверхов, то сюда многие добирались... Э, ну, кто-то самолетом, кто-то автомобильным транспортом. Но примерно 600 километров от Аберкопа находится Ленсерхайде. Я уже говорил, это известный горнолыжный курорт. Здесь много выступает любителей экстремальных видов спорта. Многие туристы сюда приезжают на рождественские каникулы. Ну, и сегодня, сегодня пока у нас маркер Сумпли постепенно выбирается уже на лидирующую позицию. Лидер, текущий лидер Кубка Мира, ну и, конечно, в Сурдеспине он также хорошо идет, он вообще очень доволен своим выступлением здесь, ну и норвежские тренеры говорят, что вообще такую задачу себе ставил Йонс Рупто не проиграть в спринтерских дисциплинах, очень много чистых спринтером как раз, и, знаете, не проиграл. То есть свою задачу на Обед и на вчерашнем год, вот, то есть здесь уже в Тайд, он выполнил, причем, а выполнил ее очень даже неплохо. Ну и сегодня, поскольку он у нас чистый не... Он не спринтер, у него есть э, очень хороший шанс на то, чтобы показать себя и проехать эту пятнашку очень хорошо. Но в любом случае у нас будет еще Италия. Там а, тоже со снегом все в порядке, как сейчас э, передают те, кто готовят расу. Организаторы сказали, что никаких серьезных проблем не будет. Э, ну, видели мы, что. Сезона, что и в и также были проблемы со снегом, но а, там тоже прошел тот самый обильный снегопад и сейчас в Италии также все вроде бы нормально блок там смотрите, чуть кто-то из негров а, не ушел в эту заградительную сетку но я уже говорил что трасса не особо сложная с точки зрения подъемов но вот с точки зрения спусков тут есть пара таких опасных виражей достаточно коварных в которых можно а, потерять равновесие но и видели мы что по ходу спринтерских вонов по крайней мере а, были такие падения. Были проблемы у многих спортсменов, но там опять же проблемы-то были у тех, так, спортсменов, кто выступает а, больше во втором эшелоне, и там банальные ошибки получались. Просто перед тем, как человек входит в поворот, начинает поворачивать голову назад, оглядываться, ну и в итоге теряет равновесие, теряет как, координацию и легкие падения. Так Такое частенько получается и в лестнице, и спорта, например, в велоспорте, я думаю, вы прекрасно это знаете. Ну, что говорить о Amen. Лентер Хайде, урок действительно знаменитый, здесь великолепные условия, но и здесь, и все, по крайней мере, те, кто не переживает за Дарью Колони, очень много переживают за сборную команду Норвегии. Норвежские тренеры, как уже сказал, в частности главный тренер этой страны, Вибер Лексус, главными фаворитами же предстоящего этапа, ну и вообще всего турбиски, определил двух человек, как это от своего подопечного Мартина Йонсфорда Сульбю и нашего Александра Легкова. Сумбил также пролегково выставил, что, если Саша сейчас готов хорошо, у него великолепная форма. Ну и я еще раз напомню, что, наверное, здесь нужно будет очень внимательно всем нашим ребятам работать, потому что судьи здесь достаточно строгие. Судьи следят в оба глаза за тем, что происходит на трассе, за тем, чтобы спортсмены не... Слишком часто использовали вот, при переходе из гужни в лужину, не делали слишком большое количество коньковых шагов, потому что это тоже отслеживается у нас, если вы помните, на универсиаде было несколько дисквалификаций как раз именно из-за этого. Группа на рейсах постепенно так, растягивается, ну и а, надо пока посмотреть, затем полидирует, да, это шведский а, лыжник, но шведы здесь не самым сильным составом присутствуют. А, с другой стороны, не забывайте о том, что а, Калле хальфорсов это все-таки а, чистый спринтер, да, через какие-то, может быть, а несколько а, километров у него начнут а, он начнет давать позиции, ну а вот а, что касается Йенса Эриксона, этого тоже молодого, в принципе, парня, то у него ну, каких-то таких серьезных проблем на дистанционных гонках не было. Ему 26 лет, и он уже много достаточно проехал. Но пока Акалий Хальпорт у нас лидирует, он уже побеждал в рамках этого тур побеждал, причем на спринтерских гонках. Это было как раз в обер-копе, километровый спринт в свободном стиле. Но, как он сказал, пластика не совсем его, что ли, гонка, не совсем его стиль. И посмотрите, очень здорово, что наши ребята, Здесь также все а, в числе лидеров постепенно выбираются Так, у кого-то палка а, сломалась а, Похоже, что там Это Энди Кюрхи, а, немецкий спортсмен а, Видимо, оттоцали Энди вот этой суете а, Палку, ну, а, и посмотрите У нас сейчас, а, как я сказал, в числе лидеров И Евгений Белов, вот, за него тренеры По крайней мере, радовались После пролога он неплохо себя показал Тем более, что а, перед стартом а, Турдерский Евгений немножко приболел Но здесь себе много спортсмены ставят такую задачу. Сейчас просто хотя бы не простудиться, чтобы не подхватить никакой вирус, тем более грипп, потому что многие уже в этом сезоне переболели, но если сейчас какая-то простуда выскочит, то перед Сочи, уже до Олимпиады, если так и много, остается какие-то чуть больше уже, да, так что это все, конечно, может навредить, и особенно это касается хорошей физической формы. Но если говорить о лидерах, то многие из них, кстати, также сидели в горах, а если а, говорить по Ленсерхайде, то как раз это высокогорье, здесь высота достаточно серьезная. А, многие здесь также тренировались перед а, стартом а, всего турбески, потому что не было снега. Опять же во многих традиционных для тренировок местах, а, это касается Италии, Германии, это касается даже Африи. Но пока все хорошо было и легко у нас в числе лидеров, тут же, по-моему, еще кто-то из россиян. Ну я Представлю, наверное, полностью, кто у нас еще участвует. 49-й стартовый номер, это Александр Роскин. Призыва в 53-й. Далее Константин Главатский, в 68-й. Сергей Курышев, в 72-й. Ну и еще один россиянин, Петр Седов под 102 номером. Вот такие у нас здесь спортсмены принимают участие в этой пятнашке. Классика. Отметка 5 километров. Давайте ходим 5.1. Пока у нас Сунду и Лисков лидируют. Дальше Харви. Но Харви близко. Вот понятно, что у него пока еще есть запас хода. Он вот буквально перед стартом сегодняшней гонки, несколько минут назад, дал такое коротенькое интервью. Сказал, что очень любит классику и что здесь постарается побороться за победу. Но я все-таки отмечу, что для Армии это будет тяжело. Я думаю, что он, на ближайшем конце дистанции от лидеров, отвалится. Их с несмотря на то, что он идет даже любит это... Ну, не совсем его, что ли, да, гонка, тем более гонка-то дистанционная. У нас, как вы знаете, североамериканцы и канадцы, и представители команды США здорово, здорово выступают в спринтерских дисциплинах. Это их хлеб, много они работают над этим, потому что, пожалуй, спринт самая зрелищная кривая дисциплина как считают в Америке. Но, может быть, это и правда, но в любом случае пока на дистанционных гонках больших успехов не у Харви, не у того же Хэнсена, который вчера выиграл не было, да, таких серьезных успехов. Но ну, и от, отмечу, да, что все наши ребята сейчас вместе держатся, по крайней мере, 4 человека из 6, это очень хорошо, можно будет типа, работать на команду. Здесь в Маскарте это очень важно. Маскар, да, если брать по тактике, по стилю прохождения трассы очень похож на классический спринт. Здесь важно работать на лыжне, работать в работать вместе, иначе будет очень тяжело, иначе не похоже, где Значит, те же норвежцы просто забьют их здесь много, они все также в числе лидеров. Ну, понятно, что Нордов может быть не в самой хорошей форме, но такого нельзя рассказать про Йонсурга Вот он-то как раз просто в фантастической форме, хотя сам он опять же, так не считает, но тренеры сборной команды Норвегии на этого парня всерьез рассчитывают. Задавали, кстати, вопросы о том, что вот Микнишком рано так форсировал свою форму Мартин Йонсруг, но в итоге. Сам сказал, что нет, а в Сочи будет совершенно другой подход, а в Сочи он надеется еще прибавить. Ну и вот то, что он сейчас лидирует, не нужно как-то серьезно к этому относиться, что ли. В Сочи были совершенно другие условия, и там, как он сказал, будет хороший у него шанс на победу. Потому что он также много готовился в горах, он также перед стартом этого сезона ездил в Норвегии, как вы знаете, есть снежная труба, которая которой они сами тренируются не только снежные снежном конечно, немного физики закладывают и бегом по пересеченной местности, и там и по песчаным карьерам носится, сломя голову эти норвежцы. Ну, не зря у них очень серьезная конкуренция в чемпионате. И норвежцы, кстати, тоже будут проводить внутренний отбор. Причем, знаете, даже Петер будет в нем принимать участие, несмотря на то, что у него такое положение в национальной команде все-таки, я бы сказал, да, это положение короля, скилыш, но в любом случае норвежские тренеры несколько обеспокоены сейчас той формой, в которой находится а, Петр Нортов. И вот а, что касается его выступления здесь, на этапах турберски, а, пока не все у него получается. И сам он очень удоволен, но и тренеры. Хотя, знаете, может помочь. Будет, конечно, и крукошу Бауэру присмотреться. Вот по ходу этих э, стартов на турбиске. Посмотрите, как постепенно как вытягивается пиле пилеток. Алексей Полторанин также здесь, в числе лидеров, он пока неплохо идет как он говорит, Алексей, в прошлом году на турбиски выиграла два мастарта, оба 15-километровой дистанции, классикой, ну и в декабре также были камеры, все было с этой точки зрения неплохо, Смотрите, как все плотно, да, как плотно и спортсмены, и так и будет, на самом деле, продолжаться, Илья Черноусов здесь немножко подавстал, но он так, его вынесло здесь на внешнюю лыжню, даже на внешний радиус, но удержался, и хорошо, ну, ему там никто не мешал нужно конечно следить за норвежцы вот сейчас наши ребята вчетвером здесь впереди там немножко затолкали сейчас Евгения Белова, он застрял, по-моему, за кем-то из итальянцев, там, если не ошибаюсь, 69-й номер Джорджи Личенто, да, опытнейший итальянец, который совершенно точно будет выступать на своей родной земле, но, ну, как вы понимаете, у нас далеко не все спортсмены поедут уже в Италию, потому что чистые спинтеры от что кто-то, наоборот, только-только вступит, как, например, Юстина Ковальчик, ну, и у нас, пожалуй, уже, так сформировались серьезные формировались группы, о которой, я думаю, мы поговорим уже чуть позже, после а, небольшой паузы. Говорят, чеснок помогает от простуды и гриппа. Конечно, если вы приняли это в виду. Все средства хороши. Есть принять орбидол. Дорогие друзья, по доброй традиции мы дарим вам новогодние суперцены праздничную рассрочку без переплат и скидку по Эдбичеку в Новом году. За подарками к нам. Маншет АСУС с четырехъядерным процессором и публичьи экраном всего за 750 рублей в месяц. Праздники в альбиотрадициях. <связь> как ты видишь, тебе народу понравится наши подарка. Я а? знаю! Я его не встречал! Он а, Отличный подарок на любой праздник. Встречайте после машины Тассима. Тассима может приготовить на выбор одним нажатым кнопки и якорь с эспресса. Горячий шоколад Милка и якорь с латым Станислав Ложенцев и Александр Левков у нас сейчас лидируют в этой гонке. Они находятся в числе тех, кто будет сражаться здесь до самого последнего, пожалуй, метра дистанции. Ой, спотыкается, спотыкается. Что это, по Обидно должно быть, конечно, и Черноусову, но в любом случае он смог подняться. Отметка 8,7 километров с на Спин. Сейчас легко дальше суммы, торты воросов. Э, такая пока первая пятерка. Ну, отборной команде Финляндии мы совсем не сказали. А ведь именно в Оптинах здесь так знаете, предупреждали шведские тренеры. У них есть а вот это противостояние уже традиционное в разных видах спорта. Ну и. Шведы, по крайней мере, шведские тренеры перед стартом и сказали, что как-то э, к финам здесь э, не очень, что ли, относятся, а эти ребята могут быстрее. Это на самом деле так, потому что Матти Тихекнин, опытнейший спортсмен, я бы не назвал его, можно каким сказать, однозначным фаворитом всего тур де но он дистанционщик. Он умеет бегать именно такие длинные гонки, и у него очень хорошие... Э, Наша сервисная бригада тоже все время много работал в горах, много работал и с норвежскими тренерами, кстати говоря. Ну и человек, который может вот сейчас создать себе небольшой риск по крайней мере, пытается это сделать, и это заметно что... Попытается сейчас он оторваться, но я не думаю, что у него получится. То есть его, думаю, и наши ребята тоже, в том числе, они его съедят. Жаль, конечно, что Илья Черноусов там немножко заснулся, сбил дыхание. Это, это тяжело, потому что а, на пятнашке, это дает о себе знать, это дает о себе знать даже в спринте. Ну, а что говорить о дистанционных гонках? Но мать в любом случае, не оторвался. На подъем его сейчас и ребята должны поджать. Это касается, прежде всего, Лескова и Черноусова, потому что а, все-таки Хекинин, он больше специалист, да, да, он дистанционщик но он а, предпочитает 30-50 километров вот такие длинные дистанции пятнашка классическая это не совсем его дисциплина хотя классика и кейс не очень силен а, не зря он в свое время а, бегал по юношам только только именно классические гонки а от свободных с да, ним даже знаете как и не признавал но сейчас понятное дело что Нужно бегать на всех дистанциях, почти 10 километров уже позади, и приятно, что Александр Левкоп у нас по-прежнему лидирует. Он сейчас бьется норвежцами в окружении, сразу трех норвежцев он находится. Здесь же у нас и а, Мартин Йорксруб Сумбю и Петер Нортук, но пока Нортук позади. А вот интересно будет посмотреть, как Нортук пойдет на подъем. Вот, смотрите, он стал накатывать. Я думаю, вы прекрасно понимаете, для чего это делается. Бонификационные секунды на контрольных отсечках. Ну и э, пока у нас Сумби вот как раз на этой отсечке, он себя неплохо показал. Вообще, в Турдовске существует еще и спринтерский зачет, так что об этом тоже не стоит забывать. И посмотрите, там кто-то из россиян, по-моему, да, там небольшое столкновение произошло на вираже. Но хорошо, что без падения обошлось, и, по-моему, это был как раз он там с чеком зарубился, но если брать выступления Норвегсов, то даже если Нортук сейчас выйдет ближе к финишу на лидирующую позицию, его, я думаю, Саша не отпустит. Нужно будет просто немножко посидеть за его спиной, прокатиться за счет Нортука, использовать его вот этот аэродинамический мешок, затем, ну и, может быть, выстрелить из-за спины. Но Александр, конечно, великолепный спортсмен, он сам знает, где и что ему использовать, какую тактику. Ну и все отмечают, что наши ребята здесь по крайней мере и в спринте да и на других гонках вот в этом сезоне в Кубке мира очень умные гонки проводят особенно а, не рвут вперед первые первые дистанции а прибавляют именно там где нужно вот норвежцы эти похвастать не могут а там смотрите там кстати -то у нас открывается он все-таки опять -таки, такой пытается создать себе задел у него это получается но Разрывать пилотон так, я думаю, что не стоит, потому что там есть еще два раза, у него будет такой жесткий подъем, но и, возможно, вводим какие-то проблемы. Потому что сам Хейкнин тоже признавался, что у него не идеальная физическая форма, но я не думаю, что сейчас какие-то будут... Идеальные показатели, все, понятное дело, готовятся к Сочи, это олимпийский сезон. Но в любом случае за финальным нужно будет тоже внимательно поступить. Сейчас э, на подъеме надо было его, конечно, уже так поджать, съесть, чтобы не смог он убежать. И посмотрите, там, по-моему, уже и не то, чтобы даже наши ребята, там э, кто-то из немцев побежал вперед. Нортуг постепенно начинает а, работать, но здесь его забили, он как-то оказался а, в самой толпе, в самой гуще, причем а, у него оказалось а, занято нельзя. Вот Знаете, нортуг это как раз с этой точки зрения на него не похоже, потому что мы помним, как вчера он толкался в спринте, а, там вплоть до неплачных боев, конечно, зашло, но... Все было на тоненького. И здесь уже достаточно солидные отрывы. А километров-то все меньше и меньше. И вот сейчас уже нужно прибавлять, потому что там остается порядка, наверное, двух километров, может быть, чуть больше. Ну и плюс выход на стадион будет. Это еще 630 метров. И подъемов все меньше и меньше. Естественно, а проблема Текинина, это как раз подъемы. На спусках, как мы видим, его лыжи работают а, идеально. Практически они... Смотрите, да, ну, частик, конечно, сейчас Финн, это видно. Ой, сразу за ним, а сразу за ним немецкий спортсмен, Аттомас Бинг, опытный тоже лыжник. Алексей Полторанин потянулся, Алексей Полторанин сейчас уже на четвертой позиции прошел эту отметку, легко, а, немножко гуще там затерялся в Мазарке, но я думаю, что у нас будет очень яркий финиш, потому что... Достаточно плотный результат, несмотря на то, что Кисти у нас сейчас а, с бингом немножко торвались, так но а, их должны, конечно, подтянуть, их должны а, пожать. И Александр Левков в том числе. Смотрим за норвежцами. Финкросс, только ой, как далеко Финкроф находится. Смотрите спортсмен, юный, конечно, для лужника возраст, 23 года ему, но пока где-то позади. Находится, хотя Крок универсал, он одинаково не выступает. И в спринтерский, конкурс и были у него уже победы в Кубке Мира, на этапах Кубка Мира, правда, это касается команды соревнований, в основном побеждал в прошлом сезоне в Швейцарии, как раз в Кубке, в спринтерских бомбах, и на дистанционных также Тим Крог очень неплохо смотрится. Может он показать себя а, с такой хорошей стороны вот на длинной дистанции Магадески. Он в прошлом году а, неплохо выступал, а в этом, а, я вот сейчас смотрю результат на пятнашке классикой, у Крога было только 11 место на родине, на этапе, на этапе Кубка мира. Айс Харви, кстати, у нас постепенно отстает. Я вот сейчас смотрю. Ну, я говорил, что все-таки Харви, скорее всего, ближе к финишу отвалится. Же так же, как и другие североамериканские спинтеры. Но это не дистанция канадских лыжников, это не дистанция североамериканцев. А вот здесь как-то... Не очень уверенно, сейчас я смотрю, у нас... Спортсмены второго эшелона бьются, но они все полтора. Здесь ниже э, находится Андрей Ларьков, у нас э, также э, выступает. Э, спортсмен талантливый, но если говорить о сборной команде России, то, конечно, сейчас все надеются, что значит, и этот турберки для нас сложится хорошо, тем более, что и победы -то у нас уже в этом году на этапах Кубка мира были. Я помню о Сиагу, где блестяще Никита Крюков выступил в спринте, он блестяще выступил до 8, но там сложная была ситуация, как вы помните. Ну и тесно, пока идет в очень хорошем темпе, я вот сейчас смотрю, по стенду работают хорошо, но ну, и может быть немножко лукавил Матти, может быть немножко лукавил в отношении своей физической формы, он потрясающий атлет, он много работал в этой сезоне, много работал именно в Высокогорье, для того, чтобы быть готовым и к Сочи, для того, чтобы быть готовым к турберски, он не любит структурские дисциплины, но здесь на классике, на дистанционной классике Матти может неплохо себя проявить. Смотрим за тем, как сейчас норвежцы там пытаются выйти на лидирующие позиции. У них это получается. Россияне также а, подтягиваются. я Чермалусов недалеко, кстати говоря. я Черноусов недалеко, так а что у нас получается. Легко также в этой группе. Но а, Чермалусов пока по внутреннему радиусу идет. Как раз, по-моему, рядом а, с Мартином Ньонсурдом Сумбио. Сунга Опытич, конечно, тоже спортсмен, 29 лет призер Олимпийских игр, чемпион мира. Между прочим, в эстафете Вальди Фиен в 2013 году. Также неплохо выступал универсал настоящий, но здесь его Крис Есперсон подпирает. Это еще один норвежец. У нас такое сегодня действительно в числе лидеров будет норвежское большое представительство совершенно точно, потому что те норвежцы, которые не очень здорово выступают в спике, сейчас они себя а, показывают с лучших а, сторон, да, с лучших позиций. И, посмотрите, сейчас у нас как раз здесь Крис Естерсон, находится на а, первой позиции, но и вместе с Юром Роте он идет. Это еще один, но может быть пока малоизвестный да, для а, широких а, болельщинских масс человек, но тем не менее в сборной Норвегии считают, что этот парень, который ему а, 25 лет, в скором времени может а, если не повторить судьбу Нортога, то по крайней мере, в с ним и а, каких-то даже на отдельных этапах Кубка мира, скажем так, выступить очень даже неплохо. Станислав Волженцев здесь же, и видим мы, как Волженцев пока лидирует. Волженцев пока неплохо очень идет на первой позиции. Ну, Станислав, ему 28 лет, он на Ворске родился. Сейчас представляет Республику Коми у него, конечно, техника классическая, именно это его самая сильная, пожалуй, сторона. Он любит длинные дистанции. Давно уже выступает в Кубке мира. В 2008 году, если не ошибаюсь, состоялся у Смитсвала дебют а, в мировой лиге, в мировом туре. Чемпионат мира даже у него в карьере есть, так что а, опытничий тоже спортсмен уже. Но, конечно, Станислав много берет за, я еще раз повторю за счет своей великолепной техники. Именно классическим ходом это то, что он совершенствует на каждой тренировке, это то, что он, над чем он работает много, работает серьезно и никогда не останавливается. Ну и правильно, на самом деле, потому что если тебя не будешь совершенствовать, то в любом случае, даже какой бы ты талант ни был, ты может уйти. Алексей Полторанин, буквально капитан, его сейчас преследует, спин немножко сдался, спин от уже. Алексей Полторанин любит э, мостах, пластика, это его коронка, так что и нужно быть внимательно. Казахстанские лыжники у нас именно на универсиаде себя проявили без э, каких-то там серьезных, да, может быть... Проблем выступили и великолепно себя проявили, потому что есть даже золотые медали, и здесь Алексей Полторанин на турбинский хорошо едет, но я думаю, что, конечно, он пойдет в Италию и будет там завершать эти гонки, чего пока, к нельзя сказать о том же Нортогене. Но давайте за Станиславом еще поглядим. Волосы пока летел. Здесь же полтора один. Там, по-моему, и Бинка неподалеку находится. Немецкий спортивный. Сейчас он как раз там сразу два немца. Третий, четвертый пока. Они на внутреннем уровень ушли на предыдущих вираже. Сейчас на подъеме на подъемы полтора вперед выходит, но можно, можно вместе поработать, я думаю, что Станиславу и Алексею, по крайней мере, так потягать друг друга, потому что есть здесь а, тот самый неприятный такой подъемчик, на котором еще могут какие-то серьезные быть изменения по позициям. Но...